Чтобы не попасть в такую, мягко говоря, неудобную ситуацию, не нужно быть академиком с букварем в башке. Достаточно смотреть проверку лайфхаков и мифов на данном киноканале. Но чтобы материал усваивался быстро и без всяких осложнений, подпиской обязательно. Здорово, мужские мужчины! Вы очень сильно любите данную рубрику, потому что в ней я проверяю порой всякую хрень, иногда и не хрень, которая может повлиять на игровой процесс, конечно, если ей грамотно воспользоваться. Давайте начнем с лайта и занимательных фактов. Все мы знаем СПТК, кто в теме шарит, что ее давным-давно урезали, и сейчас она работает очень криво. У вас даже глаза могут квадратными стать, когда вы увидите, как чел мимо нее безнаказанно пробегает. Господа, все дело в лазаре. Мина срабатывает, когда противник касается красного луча. Раньше, правда, еще радиус срабатывания в вертикальном положении был побольше, но ничего страшного, сейчас все нормально, не надо ее ба оставьте как есть. Меня в каждом выпуске про мифы пушат комментариями с проверкой бросалочек, которые летят в воздухе. Типа можно их как-то там отбить или нет? Мужики, конечно же это нельзя сделать, это не работает. Ибо в игре не заложена такая механика. Я даже больше скажу. Лежащие на земле оружие никак не реагируют на взрывы и выстрелы по ним. Ну зато я знаю игру, где такой прикол есть, но сейчас не об этом. Следующий прикол ДС немного бесполезный и связан он с кибергом-убийцей. Короче, если вдруг вы вызовете рыбокопа и захотите поплавать, я не знаю правда с чего у вас друг друг что такое желание возникнуть но все же терминатор короче в воде коротнет и пыхнет ножки можно конечно помочить но лучше не рисковать. Когда вы вызовете Робокопа, его капсула может и впрямь расплющить противника. Вам нужно, конечно, как-то идеальный тайминг найти, да и без везения тут не обойтись. Естественно, за таким мувом никто гнаться не будет. Это вам так для расширения кругозора. Предлагаю далеко от воды не отходить. Я сейчас вам покажу, как поджечь коктейль на глубине. Да-да-да, прям в воде. Логика не срабатывания молотого в игре как бы есть. Прямо сейчас вы это наблюдаете на своих киноэкранах, лайк за это разработчикам. Но какого хули Иглесиаса при броске в жбан он срабатывает, коктейль Молотова и горит в прямом смысле слова на днище? Это какая-то магия, если честно. Можете, кстати, так своих корешей удивить и поспорить на какой-нибудь боевой пропуск. Ну а самые вкусные боевые пропуска и скидки на валюту вы найдете у Сереги из CP-доната. Еще Серж поможет выгодно задонатить в колдену с ребятам, у которых закрыт магазин с CP-шками. Прямо сейчас уже можно предзаказать боевой пропуск, ибо в день выхода нового сезона будет просто немыслимо ажиотаж не стесняйся и ныряй по ссылке в описании за приятными бонусами ловите еще забавный факт когда вы бросаете c 4 в воду то пропадают кадры полного погружения на дно посмотрите еще раз взрывчатка телепортируется но ну а разработчики дальше продолжают дропать новые скины Красавчики. Кстати, C4 под водой работает. А теперь любимая многими рубрика говнопёс. Собакен сейчас хоть и послабже стал, и его уже не так часто берут в рейтинг. Все равно он может доставить небольшую бомбежку пердежку в игре. Брата, братья, давайте посмотрим, сможет ли нас уберечь от дерьма пса щит Трансформер. Какой же он злой засранец! Казалось бы, вот она безопасность, но мы же помним, что в игре на дне морском молотов может гореть. Поэтому, если близко подойти к преграде, то дерьмо пес своего не упустит. Причем, посмотрите, как забоговался Килка. Надеюсь, разработчики уже грузят новые скины в игру все скуплю. Я решил испытать еще один щит против пса, баллистический, и с ним интересная ситуация выходит. Как я понял, когда мы включаем режим обороны, то для пса наш передок это слепая зона. Как я это понял, смотрите на этой записи, собакен атакует меня не в лоб, а сбоку. То есть этот мозговой засранец меня обходит и кусает. И по логике вещей, баллистический щит против пса слабоват, естественно, так как в игре Мало будет таких пространств, где можно будет засейвиться вот в таком режиме. Но, наконец-то, годное решение против кусалоча мной было найдено. И для этого вам понадобится такая приблуда, как ТАК-5, которая накидывает дополнительных хпшек. Благодаря этому мы можем вынести один укус пса. Как вы видите, жизни остается не так много и второй укус для нас будет фатальным, поэтому, господа, медлить нельзя, нужно отбиваться. Если в свое время вы не успели забрать ТАК-5, то поищите его в магазине за обычную валюту, а может быть туда его уже добавили. ТАК-5 я еще решил проверить против нового навыка оперативника баллиста. и знаете что? Похуй ё. Мне даже интересно стало, какой дамаг в цифрах наносит данный агрегат, пишите в комментариях свои рассуждения, пока вообще не в курсе. Также, господа, от баллисты вас не спасет активная защита, которая сама по себе является самым бодрым сейвом от всякой нечисти. Также не засейвит и кинетическая броня. Короче, в правильных руках, да и в режимах с захватом и удержанием норм такая пушечка, которая вообще не контрится. Многие помнят, что такую ульту, как Миль, Попс, нихрено так бафали. Хорошо, что такой баф продержался недолго, и сейчас пчеловоды не на пике. Рассказываю для незнающих. Если вы увидели стаю пчел, то можно по ним пострелять, и они исчезнут. Но лучше всего кинуть активочку рядом, чтобы их законтрить. Да и это быстрее намного. Кинетическая броня не помогает от пчел, ветераны это знают. Также если вы захотите юзануть так 5, то он тоже не сгодится для защиты. Против ули можно юзануть гранату. Если честно, вариант, конечно, на троечку, но рабочий. Кстати, есть еще одна тема. Если вы будете в Голиафе, то такая ерунда, как мельпопс вас не потревожит. Можно смело на него наступать, топтаться и вообще забыть, что он есть. Забавный факт. Если захотите юзануть быка и пробежаться по пчелам, то они вас, короче, захавают, так что <корректируйте>, корректируйте свой маршрут и бегайте правильно. Еще интересный факт вам в кабину. В зарубе мельпопса и дерьмопса выигрывают пчелки, причем они молниеносно сжирают песеля, хоть на что-то они да и сгодились, но лучше их не берите, такая себе тема. На самое вкусное я приготовил просто фантастический и могучий бак, который поможет вам стать настоящим чародеем колды. Можете даже своих корешей удивлять данным мувом. И пока я вам его не показал, хочу передать большое спасибо голубю за то, что оформил подписку Огнянский Плюс на Бусти. Что это такое, можете чекнуть по ссылке в описании. Еще жду несколько людей и кое-что запускаю. Ну что, смотрите. Спасибо большое, Разраба, за такие чудеса. Благодаря вам я не остаюсь без контента для своих брата-братьев. Кстати, брата-братья могут мне еще контента накидать, поэтому если хочешь попасть в следующий эпизод, то присылай свои баги и прикольчики ко мне в телеграм-канал. Или пиши в комментариях под выпуском, какой лайфхак или миф мне стоит проверить. Самому топовому автору подарю боевой пропуск. Челлендж для вас, мужики. 3000 кулакичи и новый эпизод «Не за горами». Это был Огнянский. Все только начинается.